Эй, hey, hey, народ, всем здорово! С вами Уршара, и сегодня мы играем в Custom Night. Uh, как я понял, это типа седьмая часть аниматроников, но... Ой, наф ⁇ ну, боже, всем все равно. Я уже здесь в него играл уже много раз. Поэтому давайте, погнали. Гоу. Управление я все знаю поэтому мы выполняем челлендж по цифрой 2 первый челлендж я выполнил быстро где вот вот мы просто следим за ним тут у нас уйди и ты там тоже уйди Уй! боже хорошо хорошо это это это разминочка такая Потому что я не знаю, вот стоит ли вообще отходить от камеры вот этого вот чипзелета, что у нас этот на десяточке, вот этот на десяточке, который коинсы просит. Хотя давайте нет, не так, давайте не так, давайте для разминочки возьмем той Бони на двадцаточку, той Чика на двадцаточку. Боже этого. Просто Golden Freddy тоже на двадцаточку. Я знаю, мы с ним сдохнем. А... Телефон. Фантом Фредди. Фантом Мангл. Ну и... Кошмарного Фредбера. Let's go. Это такая у нас разминочка. Сдохнем. Так, сдохнем. Что уж тут? Так, тут у нас ничего. Тут у нас тоже. Так, это тут хорошо. Тут вот это вот тоже хорошо. вот Тут вот тоже вот это вот мы тут соберем. где где где где ушел отсюда я тебя не ждал если ты не знал ты тоже ти тихо вы чё это у вас такой э всемирный прикол да <свист> <свист> почему ты именно появляешься я тебя вздыхаю нет, мы пока эту ночь не пройдем, мы, мы, мы не уйдем. Мы не мы, мы не уйдем отсюда. No, no, no, no, no. Пацаны, вы чё? Кстати, оцените мой курсор, как он вам. Так. Ух ты шлю. Извиди, сатана. Ушел отсюда! Какой, а? Ушла. Ух ты, ⁇ лые. О, боже. Вы чё? Изъйди, сатана. Изъйди, вон отсюда в. Я не хочу помирать. Боже. Пожалуйста, живи. Почему ты не жил? А вот почему? Чтобы вы понимали, я звуки здесь отключил. Но какие звуки издает вот это вот фантом uh, Мангл, я знаю. И сколько времени нужно uh, сидеть в маске, чтобы она ушла. Так что uh, все нормально. Но я ненавижу. Ч ⁇ эти появляются, как назло, злое? Не знаю, почему. Почему так, собственно говоря, быстро, а? Ушел отсюда. Кажется, я понял, в чем был прикол. <служдаю> <служдаю> Боже. Спасибо, мне халявные градусы точно не помешают. Это что, прикол какой-то? Это всемирный прикол, да? Кто? Кто из вас меня хотел напугать? Я одел маску! Что тебе еще нужно? Я ее одел! Почему ты напал? Я понять не могу. Ладно, пошлите челлендж выполнять. Итак, для начала мы блокируем вот эту вот часть, а мы а, вот, и, вот вот эту, вот этих бесов изгоняем. Теперь, теперь где, где, где, где, где, где? Про челленджи забудем <смех> я потому что не знаю как короче смотрите давайте тогда сыграем вот так вот кто меня напугает из этих аниматроников того мы убираем вот полностью надеюсь правила понятны давайте просто на пятерочку погнали let's go guys или как там не помню в душе не чекаю. Уйди, товарыш! А градус второй... Серьезно? Серьезно? Я думал, меня это У уничтожит. Вот это вот первое или там вот этот... Или вообще вот этот вот читак. Которую я даже не знаю, как его победить. Господи. Почему именно в данный момент мне попалась эта карта? Мне еще это вот... Я ждал тебя, я ждал. Я ждал, когда ты меня грохнешь. Чтобы его убрать, что, что я не знаю, что с ним делать. Отошел, товарищ. Уйди! Вот уйди, вот, вот серьезно отвечаю вот, вот исчезни из этой жизни Баланбой ушел отсюда Я тебя не ждал Ты выключись, этот... Ясно Я вас понял Я вас понял Блин, так хорошо начиналось Уже был, можно сказать, час ночи. Короче, тут перекрываем, здесь это вот это вот тут вот по подключаем, вот тут вот мы... Боже, ну скип не отсюда, что ли... А? Я вот... Э... Ребят, я вот этих вот уберу, потому что я с ними не знаю, как бороться. Я, может, в неё и играл, но как с ними бороться до конца, я в душе не знаю. Вот серьезно, сколько хотите, столько меня и обсирайте, но я не знаю, как с ними бороться. Какой ты партизан, а вот, какой ты партизан, я вообще... Спасибо. Чё кто где? Фасбер, Фасбера нету. Эти страшилки есть. Кто у нас? Тут пока никого. А, хорошо, хорошо, хорошо, идем. Сидь. No no no no no no no no no! С этими марионетками уже покоя нету. Они меня за эту, за это, все время пока я играл с ними. Они меня вывели. Ну что ж. Фокси у нас. А? Что? ты вот злиди. Ты вот выключись. Баланбоя нету. Баланбоя нету. А, вот Фазбер появился. Ну-ну-ну-ну-ну no, за no, no, no, no. <св> <св> что? Я даже не видел, как это двинулась. Секундочку. Я серьезно я не видел, как она двинулась. Ой. Мангал. Фантом Мангл, как я тебя люблю, ценю, обожаю, уважаю. Я тебя ненавижу, изойдя, сатана, дашь. Мне она добавила кого-то, кого мы удаляли. Какой ты... Собака. Красная. Ладно, ну хорошо, хорошо, я вас понял. Ой. Я думаю, это у нас на две части растянется, хорошо. Ага. Ага, то есть вот так вот, да? То есть вот так вот. Я вам здесь на перекосяк поставлю. Все, вам будет этого достаточно. Ты, изыди. Так. Бонни! <гас> это, это, это, вот это, вот это, вот эту фигню-то я знаю. Какой же ты партизан! Хорошо. Ужасно. <свят> <свят> Боже, я обожаю нашу эту. Опа. Ну, а теперь-то ты нам точно никак... Не... О, теперь ты -то нам точно никакой... Не-не-не, мне не нравятся такие звуки. Вы знаете, мне, однако, такие звуки не нравятся. Спади, как тут тебя. С ли ты очнулся? Все, все, у нас по вс, у нас пошл. Нас сейчас убьет этот... Во-во-во-во-во! А, Во-во! Всё! Господи, баллон бой! Нас сейчас... Вот его! Я обожаю, я уважаю его. Вот этот вот челик меня все время пугал. А мы его уберем. Чтобы он больше нас не пугал! Это же очевидно. Если нет, то вы тогда это. Офигевшая человеческая. Отвратительно. Ой, боже, исчезли. Осатаневший аниматроник. Ох ты ж, -мо! моё Едите А где я успею собрать-то эти... Не знаю, я должен как-то успеть собрать 10 коинсов. Я не успел. Его, короче, можно победить, купив ему игрушку. Она стоит 10 коинов. Офигеть! Я тебя обожаю, я тебя, если я сейчас сдохну, я, я, я тебя уберу. Я тебе обещаю, я тебя уберу. А я сейчас, походу, сдохну от... И ИСЧЕЗНИ! Ты кто? Ты кто? Как тебя уничтожить? Господи тебя, Иисусе! Да, что это было? Кто это был? Я не знаю его. Отойди от меня с этим сам. Получается, убираем этого... Убираем этого, убираем вот этого. Э, убираем, а кто нам еще мешал? Убираем балунбоев. Что они у нас появлялись. Э, что у нас кто там еще был? Вот этого я обещал убрать. А вот этого я просто так убираю. Не, ну а чё? Ну а ч? Собственно-то, а? с этими то аниматрониками то я должен выжить но вообще если по факту то, посудить я сейчас просто вот очень очень тихо да исчезни И тебя я тоже обязательно в этой жизни уберу. Не волнуйся, на тебя у меня тоже хватит силы, чтобы тебя подвинуть. Там была мангл, там была мангл. Вот сейчас там я видел мангл. Вот это вот мангл я видел. Я ж хотел убрать ее, боже! О, щит, я хотел ее убрать. Ладно, хорошо, хорошо. Я не против. Да исчезнет. ты отсюда, вот. Ты меня бесишь. Ты... Ты издевательство. Уйди от меня с этим самым. Спасибо за... Не-не-не, я попугая не возьму. я Это кишет. Исчез. Быстро. Винтелятор, я как понял, не спасет. Ты серьезно? Я понял, кого она добавила. Я понял, кого она добавила, господи. Я ее вот за, я ее из-за вот этого вот не на... на десятку даже. Браво! На десятку ты его выдвинула! Поздравляю! Вы получаете ничего! А вот эту вот курицу я убираю. Как и обещал. Итак, ребят, о, извините, у меня там о, звонок был. О, мне пришлось отойти. Ничего страшного. Мы, вы тут вообще ничего не пропустили. Вот вам как отвечаю, так отвечаю. За слова за базар отвечаю, как говорится. Да ну где ты, ты меня бесишь. Я ж, я, ж, я, я ж тебя удалить могу. А, бог... Пардоньте, ребят. Грохнем я. Спасибо. Короче, ребят, на этом мы закончим, спасибо всем, кто был на этом видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на на уведомления. не забудьте написать какой-нибудь позитивный комментарий, понравилось вам это или нет, продолжить мне снимать вторую часть или же нет, ну, короче, как хотите, так и пишите мне лично все равно, продолжать эту игру или же нет. Всем удачи и всем пока-пока!